Эй, эй! Да? Чулак Чулак Где мой Где Блядь, сука, тут совсем блять. Пока я I'm... без меня. О, oh, я сейчас тут. Not, no. Я в натуре не шучу, бля, бля, верните. Mate. Вы чё, в натуре? <с> У думал я сейчас. И не будет тут проблем. Новый, сука, все с coming. Не подумав обо мне. Я сейчас все. Huh? Тут, блядь, как К next door. нахуй охуели. Где мой? Mate. Вы ч, блядь, нахуй? Где мой? К чему? Лейс чему? Лейс чему? Лейс чему? Лейс чему? чему? Лейс чему? Лейс Лейс Лейс Ты натуре Отходишь, блядь, как Лейс